Елабужский завод Solers Ford, где выпускались малотонажники Ford Transit, остановился еще 3 марта. И с этого момента ни российский «Солерс», ни американский Ford не делали никаких заявлений. Хотя похоже, что вскоре площадке придется сменить ориентацию. Что вообще сейчас происходит? У дилеров осталось совсем мало новых транзитов, а те, что есть, удивляют ценниками. За самые простые версии продавцы просят около 4 миллионов рублей. То есть вдвое дороже, чем было раньше. С обслуживанием ранее проданных автомобилей проблем нет. Расходников хватает и на дилерских, и на центральном складах. Вот только вместо замены агрегатов по гарантии мастера теперь предпочитают их ремонтировать. Поставки запчастей и расходников, включая откровенно редкие позиции, продолжаются, ведь компоненты приходят из Турции, которая не объявляла против России никаких санкций. Разве что выросли сроки доставки. Само будущее малотоннажных фордов пока туманно. О том, что конвейер может перезапуститься, нет никакой информации. Впрочем, как уверяет автор ревью, владелец завода группа Solers активно ищет новых партнеров, желающих освоить простаивающий конвейер. И главным кандидатом издания называет китайскую фирму Jack со своим фургоном Sunray. Внешне модель напоминает Мерседесовский спринтер прежнего поколения. Сама машина — это стандартный цельнометаллический фургон, в который, впрочем, доработчики могут врезать стекла и вставить сидения, получив на выходе автобус. Под капотом солнечного луча, как переводится название Sunray, скрывается двухлитровый турбодизель отдачей 150 сил, с которым состыкована шестиступенчатая механика, но также существует бензиновый вариант. Понятно, что Ford — современнее и совершение поднебесного одноклассника. Но похоже, что про транзиты российской сборки отечественным перевозчикам придется забыть. Если не навсегда, то надолго. А жаль. На моторном заводе, где еще недавно делали легковые двигатели, вовсю готовился выпуск нового двухлитрового дизеля. С этим мотором транзит попутно получил бы долгожданное обновление, включая свежую переднюю панель. В этой ситуации единственным выгодоприобретателем выглядит группа ГАЗ. Ведь Ford Transit уверенно обосновался на втором месте по объему продаж легких грузовичков, создав реальную конкуренцию лидеру класса – «Газели Next».